Здравствуйте, мои дорогие. Я подготовилась сегодня. Да? Он меня не ценит или как избежать обесценивания с мужчиной? Да? То есть эта тема, я смотрю, сейчас выбивается прямо в победители. И на диагностиках, где мы с вами разбираем, очень многие девушки приходят вот именно с такими запросами, что просто не понимают, что делать с мужчинами. Бывает даже, что девушки-психологи сами по образованию, успешные психологи, и у них э, идет, вот, не видят за собой белых пятен каких-то, не видят, где делают ошибки, какие ошибки надо исправить. И вот здесь как раз очень важно вот это вот все понимание. Хорошо, большой процент женщин сейчас вот в такой ситуации, что не знают, как правильно взаимодействовать с мужчинами. Начну с того, что глубинные причины. Какие основные глубинные причины можно перечислить? Ну, конечно же, их несколько, и их нужно собрать, вот как мозаику мы собираем, вот картинку, одну такую из разных кусочков, деталек. Когда мы все собираем в одну картинку, мы понимаем уже, откуда идет ветер, откуда все происходит. Первое, значит, самое важное, ценит ли себя сама женщина? Или ждет, что кто-то ее должен оценить. Смотрите, ключевое слово должен, кто-то должен меня оценить. Вот я такая хорошая, но я сама в это не верю, но вот кто-то со стороны должен оценить. Я боюсь, что вот это очень утопическое, потому что это не подходит под законы природы. То есть в законах природы сначала верим сами какая я, потом окружающие люди вокруг нас только это отражают. Наверняка у вас у всех в детстве были какие-то либо одноклассники, которых дразнили, либо сами попадали под такую ситуацию, когда одноклассники находили какой-то у вас недостаток и старались вас обесценить, затравить. И вот в этот момент, если девушка уверена, или девочка в школе уверена в том, что это ее плюс, а не, не, не недостаток, то вот эти вот все окружающие люди почему-то перестают стараться задеть ее за это, как за живое. Если девушка чувствует это как уязвимость, то все вокруг стараются сказать какие-то обидные комментарии. Это не проходит и с возрастом. То есть это э, потом рабочий коллектив, который будет стараться задеть. То есть Вселенная всеми способами показывает через других людей, с чем человеку нужно поработать и убрать из своего сознания вот, э, вражеское убеждение. Да? Ну, можно разными словами называть негативные заряды, э, бесы, да, травмы обиды, вот это вот все будет все то же самое. Но это, в принципе, убеждение, программа еще можно назвать, да, убеждение, которое заставляет нас чувствовать некомфортно. С мужчиной точно так же. Мужчина точно так же составляющая Вселенной, также одна из клеток большого организма, который называется Вселенная. И что же здесь происходит? Мужчина как зеркало, отражает то, что у нас внутри. То есть если женщина сама себя не ценит, там, любит работать без передышки, без выходных, дома еще пришла, все переделала, за детей все переделала там, и так далее, да, то есть никак себя не ценит, не дает себе роздыха, э, измученная просто, такая загнанная лошадь, как я говорила о себе в какой-то момент. И вот э, пока я верю, что это плохо, Люди будут стараться зацепить меня за это. Как только я этот недостаток в голове трансформирую в мою силу, так всем, если их хочется повторять это, так только в позитивном ключе. Я могу привести из своей жизни пример. Я рыжая, натуральная, и в детстве мне доставалось по полной программе от моих одноклассников. Когда я выросла, я просто поменяла это убеждение в себе то есть я начала думать что почему я обижалась на это рыжая это классно это супер классно даже мой теперьшний муж говорит что я всегда мечтала о рыжей девушке и тут мне такое счастье привалило возможно так же думали где-то и мои одноклассники но вот в тот момент пока я это чувствовала как минус во мне как недостаток во мне, мне старались за него зацепить. Как только я стала во взрослом возрасте уже нормально к этому относиться, меня называли только в уменьшительно-ласкательном варианте, подчеркивая мои рыжие волосы. Но я уже в этот момент проработала в себе вот эту вражескую программу, и уже меня это не задевало, мне это даже нравилось. И моя дочь, когда это шутит иногда, говорит, кто будет шульмовать, говорит, бьем по наглой рыжий мурти. Старый анекдот такой с бородатый, она его так любит цитировать в отношении меня. И однажды ей ее свекровь говорит, тихо-тихо ты что, мама твоя обидится. Она говорит, моя мама обидится? Нет, ей наоборот нравится, когда я так говорю. То есть вот две такие разные стороны медали в одной составляющей. Я обижалась, и в другой я перестала обижаться. И уже это не причиняло мне никакой боль. То есть здесь с отношениями с мужчинами точно так же. Пока мы думаем, что я какая-то не такая, а вдруг я ему не понравлюсь, а вдруг я там не так готовлю, а вдруг я еще что-то, а мы будем проигрывать девушкам, которые не умеют готовить, которые не умеют убираться чисто, которые не умеют быть э, там нежной, ласковой, э, да, будут, могут там часто быть прямолинейными, и они будут лучше, легче получать мужчину, потому что внутри у них нет программы, которая бы притягивала вот эту проработку. И вот это важно осознать. То есть здесь закон природы, и мы, к сожалению, никто не сможем его поменять. Придется принять этот закон природы, этот мир создан не нами. И здесь есть свои законы, просто их нужно знать. Дальше, второе, о чем хочется сказать, это отношения с родителями влияют на отношения с мужчинами. Если девушка ссорится с мамой на протяжении всей своей жизни, то, скорее всего, она будет влюбляться во всех мужчин, даже тех, которые не стоят доброго слова. Если она ссорится с отцом, то ей никто из мужчин не будет нравиться. То есть вот... Подведи ей тысячу классных парней, которых вот стоит рассматривать, которые с хорошим характером, с финансовым достатком, умные, начитанные, еще что-то. Она никого из них не выберет, никто ей не понравится. То есть здесь вот такая составляющая. То есть это обязательно нужно проработать. Натальной карте, кстати, очень хорошо видно, где там конфликтные ситуации. Часто мы их приносим с прошлых воплощений. Эти конфликтные ситуации Бывает, что в прошлом воплощении девушка там, так, такая связь у нее с мамой была, что там в момент смерти она думает, а как же мама без меня, да, или как же отец без меня. То есть такая мощная связь, которая должна быть разорвана в, в этих отношениях, в этой жизни ее будут всячески отрывать и достанется такая мама, который или такой папа, да, с которым была в прошлом воплощении привязанность, который будет постоянно делать такие поступки которые человек думает, ну, как может так мама поступить, ну, как отец так может поступить, я же его дочь. То есть даже не укладывается в голове, как это может так поступить. И пока мы не наладим эти отношения, причем не всегда получается в жизни, в реальности, как у кота Леопольда, да, ребята, давайте жить дружно, не получается иногда с родителями, то есть там идет много влияний, которые мы должны просто осознать, мы должны построить отношения ровные, чтобы у нас не было перекоса ни в одну, ни в другую сторону, не было желания не быть без родителей, не наоборот быть с родителями, да, то есть должна гармония быть. Родители – это все равно такая составляющая, которые могли нам прийти в эту жизнь, они достойны уважения, благодарности, но тем не менее мы дальше живем свою жизнь, у каждого свои предназначения, свои цели и так далее. То есть родители должны участвовать в нашей жизни, но они не занимают уже главную роль, как в детстве для нас, да? то есть мы должны идти дальше во взрослую жизнь. И как только мы наладили вот эту гармонию, баланс, чтобы у нас не было ни в одну, ни в другую сторону перекоса, так э, отношения с мужчинами у нас становятся более приятные, то есть мы лучше видим, какого не выбрать, Мы, то есть глазки открываются просто, да, такой, из слепых котят становимся видящими. Мы начинаем понимать, как правильно взаимодействовать с мужчиной. Мы начинаем чувствовать свою интуицию, как правильно поступить в этой ситуации, как в этой ситуации и так далее. То есть здесь это очень сильно влияет. Многие девушки вкладывают во внешность и думают, что этого достаточно. Но внешность – это самая маленькая составляющая, которая может повлиять на наш успех, на наше счастье с мужчинами, с противоположным полом. Смотрите, мне нравится приводить пример такой матрешки. Открываем одну матрешку, там еще одна. Достаем еще ее, открываем, там еще одна. И вот в конце концов такая маленькая-маленькая матрешечка, самая маленькая, это наше физическое тело. А остальные вот эти тонкие планы, они громадные. Одно из тонких планов у нас вообще у всех общее. Оно занимает место во всю Вселенную. И в этом, в этом уровне мы являемся все единым целым, все люди на планете рожденные. И а, представьте, как вы можете вот этой маленькой штучкой, которую вы сделали красивой, повлиять на остальные вот эти громадные тела. Никак. По законам природы а, можно произвести трансформацию в тонком плане, в больших телах наших тонкоплановых, которые потом дают результат, Маленькое физическое тело, и оно проявляется там, бывает, что реально красотой проявляется вот эта внутренняя красота во внешности спускается То есть женщина была-была женщиной, там, может быть, и ухаживала за собой всегда, и там глазки накрасит, и там ногти, и оденет, и все А вот не то было. И потом в какой-то момент она начала работать через тонкоплановые свои тела, прорабатывать там, наводить порядок, чистоту благость, энергии, высокие вибрации прокачивать. И вот эта красота уже проявляется вот в этом маленьком физическом теле, и оно просто расцветает. Бывает, что женщине много лет, и она красивее стала только в своем преклонном возрасте, потому что она раскрыла свою вот эту внутреннюю красоту. И когда мы просто накрасили глазки, ногти, это очень маленькое влияние оказывает на тонкоплановый мир, в котором мы больше больше места занимаем. То есть получается, что с тонкопланового мы можем направить красоту в физическое тело, а с физического тела в тонкоплановое мы не можем. И вот здесь это важно очень понимать. То есть я считаю, что девушки, которые там ну, просто делают кучу операций на своем теле, это по большому счету они ощущают по интуиции что что-то им не хватает для того, чтобы чувствовать себя комфортно, чувствовать себя красивой. И это что-то нужно просто трансформировать в тонких планах. И тогда оно проявляется физический план и физический план становится еще красивее, чем мы можем себе даже представить. То есть эти изменения происходят со всеми моими э, участницами наставничества, не все хороши, примерно. Там, через полгода уже можно брать фотографии до и после и вот ставить рядом и думать, вау. И через год дальше, то есть эта работа, которую мы проделали, она как снежный ком такая катится с горы, и все больше и больше становится, все больше и больше результат получается. Или как пассивная и плоды. Плоды всегда больше, чем семена, и их просто немножко нужно подождать или продолжать действовать, делать практики. Наполненность ресурсная, это очень важно. Чем женщина наполнена? Да? Представьте женщину, что она там, я не знаю, там сделала себе грудь, попу, там сидела на диетах, у нее тонкая талия, там красивое платье дорогое, может быть, да, там шикарная прическа, маникюр, там, я не знаю, у визажистов она косметику накладывает, ну просто супер внешность такая прям идеальная. И представьте, что у нее внутри наполнена она обидами на родителей, обидами на предыдущих мужчин, обидами там, на себя, там, самоедство какое-нибудь, да, там э, какой-то какой поступок себе простить не может за всю жизнь, еще что-то. И вот она всем этим наполнена, какая бы она красивая ни была, она будет отталкивающая, влиять на мужчин. Мужчинам будет просто рядом некомфортно. Ресурсное состояние, да, то есть женщина, когда она там работает, потому что ей надо заплатить за то, за то, за то, за то, да, там за свою красоту в том числе, она э, продолжает вот себя изматывать, изматывать, изматывать, и вот ресурсного состояния нет, она такая выжатый лимон. Как бы она красиво не была одета, среди других девушек она будет сразу прям вот терять на рынке невест свой э, статус, просто сразу. Если она жена, то мужчина, по большой вероятности, будет смотреть на других женщин. Здесь очень важное ресурсное состояние. Уметь э, вот, чувствовать вот этот баланс, когда нужно дать своему телу отдохнуть. Когда нужно сходить на массаж, спа, прогуляться, э, съездить в отпуск, взять выходной, просто устроить себе день бревна или что-то еще, или поехать, побыть на природе. То есть это очень важно. Сегодня очень много работоголиков, да, или трудоголиков, которые готовы работать, работать, работать. Один из, в одном ашраме мудрец сказал такую штуку, к нему приехал человек, говорит, я вот хочу у вас учиться. Я готов это делать вот прям без передышки, 24 часа в сутки. Тот говорит, ну, 10 лет у тебя уйдет на то, чтобы у меня учиться. Он говорит, я готов без выходных и без отпусков у вас учиться. Говорит, ну тогда 20 лет. То есть вдумайтесь, что если человеческое тело не отдыхает, не дает себе отдыха, то учиться придется дольше, потому что уставший организм плохо воспринимает информацию. Эмоциональный фон. Женщина транслирует всю свою эмоцию, которая на сегодняшний день в ней проявляется. Да, можно так сказать. Если женщина в грустном настроении хочет плакать или переживает паника, она транслирует вокруг себя, вот такое поле прям идет, даже через стены соседям достается почувствовать эту информационную составляющую, эмоционального фона. И, конечно же, это чувствует семья, которая находится с ней на одной территории. И также, если женщина в радостном состоянии, улыбается ей классно, комфортно, кайфово, и она вот эту транслирует. Это же две разные женщины. Обратите на это внимание. И представьте примеры такие, да, красивая девушка, вот прям там супер одета, супер раскрашена, и вот она вся в чем-нибудь недовольна, это и не так, это и не эдак, она везде прямолинейности своей разбрасывает и в сторону мужа, и в сторону окружающих, там, я не знаю, может быть, и в сторону родителей, и там все не так и не эдак. И все, ее красота внешняя тут же теряется за вот этими прямолинейностями, критикой и так далее. И рядом с ней некомфортно. То есть если мужчине нужно выбрать эту женщину, какая бы она красивая ни была, он может ее выбрать там, ну вот, на одну ночь, и все. А чтобы заботиться и защищать, это уже, конечно, другая история. Тут нужно, чтобы мужчине было каждый день рядом с вами комфортно. И представьте другую картинку, да, допустим, девушка не очень там раскрасается, может быть, у нее там недофинансированная, да, как говорят там, может, у нее там, на что-то времени не хватило, может быть, э, не очень красавица, но она радостная, она в каком-нибудь творческом порыве, может быть, у нее там обыкновенные джинсы, там испачканные краской, она только что рисовала картину, или она пишет книжку, и вот она вся такая в эмоциях этой книжки, она э, уже придумала себе следующие там какие-то строки, которые она напишет, она, может быть, да, где-то себе чиркает это в тетрадке, чтобы не забыть эту идею, еще что-то. И она там просто переходит дорогу, вот, ну не знаю, пошла себе купить хлеба, чтобы вернуться назад и дальше рисовать эту картину или писать эту книгу. И мужчины просто останавливаются на перекрестке и говорят, давайте мы вас подвезем. А она говорит, да нет, нет, спасибо, я вот только за хлебом, вот он уже хлебный здесь рядом. И каждый мужчина готов с ней познакомиться и дает ей номер телефона. То есть вот... Вот она составляющая, которая нужна. С мужем точно так же. То есть если с мужем женщина говорит, то я уже вышла замуж, мне не обязательно теперь радостной быть, да, так сыграла роль свою. Это тоже плохо. Мужчины около грустной женщины начинают уходить либо в игрушки в интернете, либо в алкоголь, либо к другой женщине, потому что ему нужно где-то подпитываться позитивной энергией любому мужчине. Поэтому на царевне не смея, никто не хотел жениться. Давайте поиграем с вами в одну игру. Вот нам потребуются вот такие листочки. Вот такие листочки. Но из таких листочков нет любые, да? Четыре листочка нам понадобится. Пишем на одном из листочков «Я здесь и сейчас». На втором листочке «Мужчина». Следующий листочек «Я в радости». И следующий листочек «Я в унынии». Вот сначала берем листочек «я здесь и сейчас», кладем ладошку на написанные буквы или наступаем стопой. Кому как удобно. И почувствуем, какая вы сейчас. В радостном состоянии, в грустном состоянии, в тревоге. Почувствуйте. Угу. Сделайте глубокий вдох, глубокий выдох. Угу. Отлично. Прочувствуйте свое настроение. Можете писать под видео. Я буду обязательно обращать внимание на ваши комментарии. Можете мне в личку писать, в соцсетях. Угу. Почувствуйте. Почувствуйте. Теперь отложите этот листочек, я здесь и сейчас, и возьмите листочек, я в унынии. Также кладем ладошку сверху и почувствуем себя в унынии. Такие прям плечи вперед согнулись, о чем ты думаешь, голову хочется наклонить, сил нету, грусть такая. вот. Угу. Калина, здравствуйте присоединяемся. Четыре листочка у нас. Такие вот листочки. Нужно на них написать. Я здесь и сейчас на одном листочке. На другом я мужчина. На третьем я брат. И на четвертом я в унынии. И вот сейчас мы становимся подошвой. Листочек, на котором написано «Я в унынии» и прочувствуем свои эмоции. Угу. Почувствовали. Теперь идем на следующий листочек «Я в радости». Делаем снова глубокий вдох, глубокий выдох. Меняем листочек. Галина, пожалуйста, выключите звук. то идет запись, и всем слушателям будет... Uh -huh, благодарю. Uh -huh. uh, почувствовали себя в радости, посмотрели, как расправляются плечи, как хочется выпрямить спинку, как хочется поднять голову да, чуть повыше, uh, как есть энергия, прям пошла такая энергия, и хочется прям пойти какие-нибудь дела поделать, да, творческий процесс какой-то. Заняться каким-то любимым делом. Почувствуйте эту разницу. И сейчас снова меняем листочек. Берем листочек, где написано слово «мужчина», кладем под ладошку, держим ладошку на этом слове и почувствуем, что вы есть мужчина. Да? И сейчас посмотрите глазами мужчины на себя, на ту, какая вы есть в настоящем времени, здесь и сейчас. Какой вас видят мужчины? Радостный или грустный? Вот чаще всего, да? В каком настроении вы пребываете? Посмотрите, насколько мужчине рядом с вами комфортно. Вот почувствуйте это глазами мужчины. Посмотрите. Захотели бы вы познакомиться с такой женщиной? Захотели бы вы в долгую отношения, заботиться о ней, дарить подарки, защищать ее? Насколько для вас это актуально, если вы мужчина? Старайтесь почувствовать внутреннюю составляющую, потому что это важнее внешности. То есть если вы ориентируетесь, да, вот симпатичная девушка там, да? Это может быть на короткий срок отношения. То есть если мы хотим долгосрочные отношения, значит, очень важно, чтобы мы почувствовали составляющую внутреннюю и поняли, что нам с этой женщиной комфортно. То есть глазами мужчины мы смотрим и понимаем, что вот с этой женщиной мне комфортно, я согласен прожить с ней ближайшие там, тысячу лет. Свободно. Не буду чувствовать, что мне надо ее терпеть, выносить. Для мужчин тоже очень важно, потому что для мужчин дом – это тыл. Он где-то там зарабатывает деньги, убивает мамонтов, да, воюет. Да. Иногда это и в мирном времени, это все равно ежедневные бои. Где-то он спорит с начальником, где-то он что-то доказывает, где-то он принимает какие-то решения. То есть это все равно такой в каком-то смысле бой ежедневный. А домой приходит, он хочет расслабиться, он хочет отдохнуть от этого боя, ему нужно набраться сил. И женщина должна организовать для него этот тыл, в котором он чувствует, что здесь на него никто не нападает, что ему комфортно, что он может отдохнуть, и завтра у него снова будут силы идти снова в этот мирный бой. Пусть даже мирный бой, да? то есть идти на работу, снова там чего-то достигать. Какие-то новые идеи внедрять. И поэтому мужчинам некомфортно, когда женщина дома нападает, что-то от него хочет, командует, приказывает, еще что-то. Для мужчин это очень важная составляющая. Посмотрите, что у вас перед глазами. Да? Вот, что вы увидели в себе. Возьмите сейчас лист бумаги, ручку и пропишите. Это будет мощнейшая работа вы можете потом помедитировать, подумать над тем, что вы сейчас увидели глазами мужчины в себе. То есть не всегда достаточно быть там хорошей хозяйкой, вкусно готовить и красавицей, да, и студенткой. Иногда нужна вот эта составляющая внутренняя, когда вы уже проработали все свои обиды на бывших мужчин, на родителей, на, там, на шефа, не знаю, на соседку, на подружку, которая не отдала деньги, еще там что-то. Когда вы все это проработали, вот такая легкая, вы уже не несете в себе вот эти старые истории. То есть в тонком плане у нас есть в русском языке такое слово "впечатление". Печатывается, печатывается, печатывается любая ситуация в нашей жизни в тело памяти и оставляет след. Бывает, что след легкий, бывает что глубокий след. И вот если мы Воспоминания нас все-таки наталкивают на, эти, на эту историю. И мы чувствуем боль в себе. Значит, в это впечатление, печатанное, оно сохраняет негативный заряд. И вот наша задача, вот этот заряд убрать. Как только мы его трансформируем в позитив, он становится суперресурсом для исполнения ваших желаний. И второе действие, он перестает влиять на вас. Перестает управлять вас, вами в негативном ключе. Поэтому э, вот это само впечатление, то есть история, которая произошла или событие, которое произошло, само по себе мы его не можем убрать из тела памяти, но мы можем убрать вот этот заряд, обесточить негативный заряд, который влияет на всю оставшуюся жизнь и вмешает принять какое-то адекватное решение. Вот, например, женщины, которые э, очень негативный опыт прожили с предыдущими мужчинами, которые не хотят замуж, которые пишут в моих постах э, комментарии а мне хорошо одной, вот у них вот это впечатление с негативным зарядом от предыдущих опытов. И они не знают просто, как это убрать. То есть это реально можно убрать и не, не страдать всю оставшуюся жизнь. То есть самые громаднейшие стрессы и переживания мы можем э, трансформировать в позитив и получить, и получить ресурс. Угу. Так, все, встаем из картинки. Я мужчина, возвращаемся в картинку. Я здесь и сейчас. Нажимаем на здесь, на я здесь, и я сейчас. Возвращаемся в свое нормальное состояние. Делаем глубокий вдох, глубокий выдох. Вот при помощи вот такого простого упражнения вы можете регулярно подглядывать глазами мужчины на себя, насколько для вас это эффективно, да, насколько вы в состоянии эффективном и можете быть на уровне. Это очень важно. Закон природы, который вы все знаете, я просто его повторю и разъясню, как его понимать. Да, что внутри, то и снаружи. То есть если у вас внутри сомнения, снаружи их видно. Если у вас внутри неуважение к себе, Окружающий мир будет вам показывать через всех людей вокруг вас, которые будут по-всякому вас задевать, показывать, что вам пора уже обдумать свое убеждение и трансформировать его в уважение к себе. Если вы не осознаете свою ценность, ваша ценность не будет осознавать ни мужчина, ни ваш шеф, ни подружки, ни соседки, никто. Да? То есть вы первое кто можете осознать свою ценность, и тогда вы это транслируете в окружающий мир, и все вокруг начинают к вам относиться как к ценности. Если вы не понимаете свою уникальность, то все вокруг показывают вам, что вам нужно осознать свою уникальность. Сама себя предает женщина очень часто, да, когда работает, не покладая рук, надо, надо, надо, надо, у нас такая мантра есть да, у всех женщин. И, тем самым предавая себя. Мужчина тоже будет предавать вас уже в физическом плане. Он будет показывать вам об этом предательстве, напоминать, и вы должны передумать, обдумать этот момент и исправить этот момент. Тогда всем становится хорошо. Мужчине не нужно снова вам показывать, что вы себя предаете, и у вас все становится на свои места. То есть реально мужчина, когда женщина не уделяет внимания себе никак, не дает отдыха, раздыха, мужчина начинает изменять. Либо это с алкоголем, либо это с игрушками в интернете. Пусть даже это стрелялки, танчики, но это время, которое он отдает этим танчикам и не отдает своей любимой женщине. Это тоже предательство. Ну и когда другая женщина реальная, то это уже всем тоже понятно, про что я, да? Сама себя эксплуатирует, да, то есть вот постоянно работает, работает. Я не знаю, с 90-х годов нет отпуска и выходных, да, то есть это эксплуатация самой себя, своего физического тела, не давая ему быть возможности почувствовать удовольствие, посмотреть, какая красота вокруг э, и так далее, да, то есть это то же самое будет делать мужчина, он будет там, думать, а, ей не надо, да, то есть вот так, не дает себе отдыха. Тоже же будет происходить и с мужчиной? Мужчина не будет вам давать отдыха. Вывод. Ждать, что мужчина вас оценит, если вы внутри себя не цените, это напрасная работа. Вот как. Вот как. То есть вы внутри себя начинаете ценить, уважать, любить. Мужчина это тут же, как зеркало, показывает вам. Он начинает в реальности ценить, любить, уважать и так далее. Если вы это не можете себе дать, то никто не может дать. Вот если вы это понимаете, вы уже можете начинать исправляться сегодня, потому что это такая ключевая точка, с которой может ваша жизнь поменяться на 180 градусов. Разговорная речь. Разговорная речь очень важна. То есть все мы знаем, что мы там учили русский язык в школе, да? кто-то в институтах, кто-то там много знает о русском языке, там грамматические ошибки, да, там, знаете, где стоят запятые, все, казалось бы, вот, все, я супер. Но есть еще такое, что э, используют дипломаты, политики, да, то есть речь, в речи можно построить таким образом фразу, что она не звучит в формате приказа, и ее хочется пойти исполнить. То есть как вот сейчас реклама, если раньше реклама по телевизору была «купи, купи, купи», то сейчас это играют на эмоциях, чтобы у человека включилась эмоция какая-то зависти, удовольствие захотел тоже такую штуку себе, да, и вот уже купи-купи, не надо говорить, потому что когда включились эмоции, то человек реагирует. И здесь наша речь – это тоже целая наука, целое мастерство уметь правильно построить речь таким образом, чтобы мужчина не включил бунтаря и пошел выполнять ваши желания чтобы мужчине было рядом с вами комфортно, чтобы он понимал, что вы ни в коем случае не хотите им командовать, а просто вы высказываете какое-то свое желание вслух, и он начинает уже привыкать к вам. Да? То есть есть моменты, когда нужно реально проводить переговоры, переговоры, в которых мужчина должен услышать в первую очередь ваши благодарности ваш похвалу какую-то, да, то есть то, что вы видите в нем ценность, тогда он тоже начинает видеть в вас ценность. Это очень важно. И речь, конечно же, играет очень большую роль. Это нельзя рассказать, в принципе, за несколько минут, как эта речь нашу использует. То есть это ну, громадные такие уроки, тренинги, курсы, которые э, можно пройти и получить какое-то базовое понимание, как вот этой речью пользоваться, чтобы было эффективное взаимодействие с мужчиной. Можно мужчине рассказать на понятном ему языке, можно на непонятном, и тогда вы будете как бы оба на русском говорите, но один другого не понимает. То есть мужчина и женщина – это как, ну, все равно две другие, две разные планеты, два разных народа, которые вот… Встречаются и не знают языка друг друга. И мужчины думают, что женщины глупые, да, потому что они их не понимают. А женщины иногда думают, что мужчины глупые, потому что они их не понимают. А на самом деле это просто две разные природы, две разные планеты, и нужно принимать их такими, какими есть, и понимать, да, то есть пройти обучающую программу, которая объясняет, как это все понимать. Защита границ дозволенного по-женски очень важна. То есть, если мы в какой-то момент не защищаем границы, то есть женщина там, я не знаю, 20 лет терпит, что мужчина там говорит какие-то прямолинейности, высказывается неуважительно против ее профессии, против того, что она приготовила, да там, э, там вкусный суп, а он говорит ничего вкусного, да там, или еще как-то. Бывают такие моменты, когда мужчины вот, э, хотят самоутвердиться таким образом, ему нужно кого-то обесценить чтобы себя чувствовать, что я крутой. Ну, такие женщины тоже бывают. Есть такая категория. Их сейчас абьюзерами называют, в принципе, да, и женщины бывают абьюзеры, и мужчины абьюзеры. Но э, на самом деле нужно уметь взаимодействовать с каждым человеком, потому что если мы не умеем защищать границы, то любой человек рядом с нами может превратиться в абьюзера. То есть если он видит, что вы постоянно в жертве, там, прощаете, принимаете это все, терпите это все, то э, любой человек даже отличный мужчина рядом с вами может превратиться в абьюзера, что часто и происходит. То есть на самом деле процент таких от абьюзеров не такой уж и большой. Но люди, когда видят, что вот нужно показывать и показывать этой женщине, что ей пора бы о себе подумать и начать защищать границы, они очень часто ведут себя вот в таком формате, чтобы вселенная через них так проявляется, чтобы заставить человека... Защищать свои границы и думать о себе. Вспомнился мне ролик один, надо мне тоже его повесить на стене где-нибудь в ВК, да, коротенькая вырезка такая, ну, сегодня я уже не буду на ней заострять внимание, но обязательно покажу. Если женщины позволяют мужчине обесценивать ее, высказываться в каких-то неприятных словах, не сладких словах, в да, горьких каких-то словах, и терпят и прощают, то он, мужчина идет еще дальше, дальше, дальше. То есть мужчина по своей природе завоеватель, охотник, и он переходит границы и смотрит, где его остановят. Его не остановили, он еще переходит. Опять не остановили, он еще переходит, еще переходит. Ну и к 20 годам это на переходы границ эти приводят к тому, что у женщины заканчивается терпение, она превращается уже в фурию, и это идет к разводу прямыми шагами прямым ходом, да, или большими шагами, и здесь уже останавливать эту ситуацию очень непросто, здесь уже нужно очень много работы проделать, поэтому желательно прямо на берегу с мужчиной уже, или там в первый год, вести переговоры на тему, что вот это мне неприятно, со мной так не разговаривай, как ты посмел со мной так сказать? Где ты такому научился? Где ты общался с такими женщинами, которым можно такие слова говорить? Да, То есть какими-то моментами его нужно останавливать, давать задуматься а, над тем, что он говорит, с какой, какой женщиной он говорит. То есть какая, какая вы женщина, решаете вы. Да? То есть я та, которая терпит, или я та, которая руки в боке и мне все равно на каком ухе у тебя тебе тейка. Реально, да, То есть, вы принимаете решение. Вы можете быть в разные дни разный Вы можете, я вот мужу иногда говорю, да, дорогой, как скажешь, так и сделаем. А иногда я говорю, нифига, будем делать, как я сказала. И он тогда даже не пытается со мной спорить, потому что знает, что лучше сделать, как я сказала. Но это важно быть и такой, и такой. То есть нельзя быть такой однолинейной. Женщина должна быть непредсказуемой. Поэтому. На мой взгляд, 80% можно быть белой пушистой, а 20% нужно уметь защищать свои границы и уметь быть такой, что выхватила саблю и махать начала, да, или там словами так отхлестала, что мало не покажется даже там большому, высокому мужчине. Слова, ну, нужно понимать, что это тоже мощнейшая сила, и чем больше мы умеем владеть этими словами, да, чего мы хотим добиться, да, то есть ругая мужчину за что-то, что нам не нравится, мы ничего не добьемся. Здесь лучше научиться правильно взаимодействовать, то есть не ругать его, потому что маленьким ребенком некомфортно себя чувствовать ни одному мужчине. Поэтому, когда мы разговариваем в уважительном формате э, и высказываем свою точку зрения э, на, на языке выгоды мужчины, то ему ничего не остается, как только а, прислушаться к нам и обдумать наши слова. Здесь это очень важно понимать. То есть простые вещи, когда там делаем ремонт. Мы с моим мужем делаем на даче ремонт уже почти пять лет. Медленно, своими усилиями, по выходным, после работы, по вечерам едем туда каждый, каждый раз иногда на два часа, что успели, то сделали за два часа. Но если бы мы этого не делали, то у нас бы там так и было бы без ремонта. И э, мне приходится постоянно быть вот в этой ситуации, когда нужно э, уметь донести свои слова, даже если я вижу, что я права по-любому, и мне нужно донести до него слова, у него может быть другая точка зрения. И э, я всегда стараюсь выбрать такие слова, в которых будет уважительное отношение к нему, и в то же время я высказываю свою точку зрения, в которой мне кажется, что я права. И получается доносить слова, применяя знания. Очень хорошо удается. То есть у нас не было ни одной ссоры за пять лет ремонта. Почти каждый день мы какие-то принимаем решения, ищем идею, еще что-то. Как сделать это? Как сделать это? В ремонтах всегда возникают какие-то моменты непредсказуемости, когда вроде кажется, вот все купили, ах, одной какой-то штуки нет, или там вот это вот придется ехать еще покупать, и так далее. Да? То есть, и как мы все это проживаем в мирном составляющем. Я сегодня буду вас всех приглашать в работу, но возьму не всех, да, конечно, не всех. В октябре месяце... Есть места наставничества, есть разные пакеты по наставничеству, большие, маленькие, долгое время работы, меньше время работы с разными ценниками. И результаты от работы со мной, от терапевтических сессий, от вырабатывания новых убеждений новых привычек, которые будут делать вас эффективнее в ваших отношениях с мужчинами, которые будут помогать вам добиваться, даже не добиваться, получать желаемое без приложения физической силы, без приложения давления на мужчину. То есть легко, по-женски будет получаться донести до мужчины любую информацию, которая для вас важна до него донести. Будет возможность получить знания навыки, которые вы в себе будете вырабатывать, и дальше вы будете идти по жизни с новыми навыками. Отношения нас не учили нигде. Книг очень мало до нас дошло, по книг по отношениям. И поэтому сейчас эти знания очень ценны. Если девушка умеет взаимодействовать с мужем, умеет взаимодействовать с собой, с детьми, с шефом, жизнь становится гораздо легче, приятнее. И отношения ну, не могут не строиться на а, знаниях об отношениях. То есть, получив знания, вы усиливаетесь в разы. Вам удается а, любую ситуацию разруливать в мирном ключе. Это очень-очень ресурсно, круто. Стать счастливой удается, когда вы а, владеете знаниями, умеете их применять, когда они уже встроились в ваши нейронные связи когда уже правильные убеждения управляют вами и направляют вас, когда интуицию умеете слушать, когда уже знаете, что новая ситуация, значит, нужно искать решение. И если сразу не очевидно решение, то оно обязательно придет, решение, и нужно его не прослушать. Вот этому всему я учу, как в любой ситуации, находить самое правильное решение, которое вас приведет к нужному результату, который вам интересен. Быть примером для других женщин вы сможете. Мои ученицы дают советы своим подругам и коллегам, как правильно взаимодействовать с мужчинами. И это уже советы не просто подруги, которая там с маленьким опытом, как в ее жизни было, а это уже очень крутые советы и рекомендации. Благодаря этим советам и рекомендациям остальные люди тоже им удается сделать правильные поступки и получить свое женское счастье наконец-то. Можно быть примером для других женщин, то есть это тоже немаловажно, да, то есть когда вокруг все счастливые пары, это очень классно, и это как пандемия, да, только такая счастливая пандемия, и пусть будет такая. Я только за. Получать удовольствие от жизни. На сегодняшний день я, например, могу сказать, что в моей жизни я развелась, когда мне было 23 года. И вот вышла замуж сейчас, встретила мужа в 42, в 44 вышла замуж. И я только теперь понимаю, какая я была глупая, наивная, неопытная и не понимала, как классно замужем. Когда-то мне это говорила одна из моих подруг, говорила замужем, хорошо. Я говорила, да не может быть. Она говорила, да, просто нужно понимать, какие моменты и замужем очень хорошо. Вот сейчас я с ней согласна. Когда-то я с ней очень серьезно спорила на эту тему. Мне не хотелось верить, что это возможно. Но на самом деле это возможно, и просто нужно уметь построить правильно все взаимодействия, построить границы, построить, э, уметь вести переговоры, когда вам что-то нравится, когда что-то не нравится. Особенно в первые периоды, когда идет вот это вот слияние, взаимодействие, изучение одного другого э, человека. Это важно очень использовать эти знания, тогда с большей вероятностью вы остаетесь в долгую, и дальше вы уже знаете, как взаимодействовать, как за рулем, да? то есть если вы знаете правила, можете ехать далеко, и с вами будет все в порядке. Если вы правила не знаете, то вы можете доехать там, до первого столба, и большая вероятность, что какая-нибудь ситуация, неприятный, неприятный опыт вы получите, да, как минимум. Понимать самой и применять знания и законы природы после э, работы со мной в наставничестве, да? то есть вы будете понимать, какие законы природы как работают, какие поступки ваши приведут вот к такому результату, какие к такому результату. М -м, почти нету таких ситуаций, когда один и тот же поступок у разных людей приводит к разным результатам, всегда к одним и тем же. И вот этому тоже нас никто не учил, это тоже желательно понимать, да? то есть, тогда уже мы знаем, что так, вот в этой ситуации нужно принять решение, если пойду налево, будет вот этот результат, если направо, будет вот этот результат, а мне нужен средний между ними, да, тогда мне нужно идти прямо. Да? То есть вот э, про это было в сказках, когда пойдешь направо, пойдешь налево, здесь тоже нужно понимать. Ну и в долгую создать свою крепкую семью э, – это тоже большая ценность. Будь то девушка, которая хочет встретить мужчину, и создать семью крепкую, будь то девушка, которая уже встретила мужчину, и ей приходится взаимодействовать с ним таким образом, чтобы все-таки создалась крепкая семья, будь это то 20 с лишним лет люди прожили, и у них начались какие-то конфликтные моменты, и нужно их решить срочно, чтобы это не привело к разводу. Это все поможет вам усилиться в работе со мной и уже получить свое настоящее женское счастье понимать, как легко, в принципе, взаимодействовать с мужчинами. Здесь не нужно ни кричать, ни спорить, ни, ни обижаться, не хлопать дверями, не выгонять, тем более, мужчин. Да? То есть это ни в коем случае нельзя сделать, потому что это психологически это удар ниже пояса. Мужчине потом очень тяжело выходить из этого состояния, в котором его так обесценили, и мириться с ним. У меня сейчас тоже несколько девушек приходили на консультацию именно с такими запросами. Одна из них уже пошла ко мне в наставничество. Будем разбираться, где там у нее белые пятна, которые она не замечала, и как нужно э, правильно взаимодействовать с мужчиной и уже дальше строить ее счастье. Хорошо, мои дорогие, чтобы записаться, чтобы попасть со мной в работу в наставничество, нужно написать мне в личку ВК, Ватсап, в Инстаграм. Телеграм, где вам хочется, да, написать мне и записаться на бесплатную диагностику. После бесплатной диагностики я уже пойму, смогу ли я вам помочь. Да? То есть бывают такие ситуации, когда я девушкам говорю, я не могу вам помочь. У вас еще уровень очень низкий, да, то есть вы еще нету базового понимания какого-то. Нужно почитать мои посты, посмотреть мои бесплатные видео на Ютубе немножко подняться вот понимание что я делаю потому что у меня не будет нам, черного петуха убитого там лунную ночь нет мы будем работать только с вашей головой только с вашим сознанием только с вашими убеждениями разбирать какие вражеские какие не вражеские какие нужно обновления, какие нужно трансформация вот с этим мы будем работать и от этого получаются очень мощные результаты как в моей жизни и, там в жизни моих учениц очень многих уже складываются реально белые полосы, да, счастливые полосы. Пусть они будут не белые, разноцветные, но они счастливые эти полосы. Поэтому тем, кому нужна помощь, именно помощь, да, кто принял решение, все, я не хочу быть одна, или я хочу помириться с мужем, я хочу понимать своего мужчину, я хочу взаимодействовать со своим мужчиной так, чтобы нам обоим было комфортно, чтобы был баланс, да, чтобы не кто-то один терпел, а другой причинял боль, да, а чтобы это был баланс, чтобы никому не было больно и никому не нужно было причинять боль, чтобы все понимали свою составляющую, свое место в, это, в этих отношениях и то, что чувствует вторая половина, вторая часть вас, да, вторая половина ваша. И в этом я могу помочь, да? то есть я веду наставничество уже в интернете 6 лет, в декабре будет, в декабре будет 6 лет, как я веду наставничество. До этого я помогала своим подругам в офлайне, с которыми дружу, всех выдала замуж. Всем давала какие-то рекомендации, что-то мы там с ними делали, какие-то моменты. Потом я поняла, что нужно вести программы, которые помогут большему количеству людей. И, конечно же, это мое любимое дело. Я очень люблю видеть счастливых женщин, помогать им пройти эти непростые шаги трансформации и выйти к тому счастью, которого они точно заслуживают. Просто там есть какие-то заблокированные моменты, их нужно разблокировать. Прошу, мои дорогие, подписывайтесь на мой YouTube-канал, будет много интересного. Приходите в ВК. В Инстаграм, в Телеграм. У меня есть канал в Телеграме. В Ютубе есть все ссылочки внизу. да, Вы можете все это посмотреть. Можете сразу записываться. Можете почитать мои посты, посмотреть мои видео. Да? У каждого свое право. В бесплатной диагностике мы уже с вами решим, какие моменты вам нужно проработать и что вас отдаляет от вашего женского счастья, которого вы заслуживаете. То есть в работе со мной вы уже усилитесь. На бесплатной диагностике, конечно, я не веду никакие терапевтические сессии. Мы там просто определяем, что именно вам нужно. Где у вас эти белые пятна? Какие белые пятна нужно прокачать в вашем сознании, чтобы уже в вашу жизнь либо пришел мужчина, либо вы начали понимать того мужчину, который есть, правильно с ним взаимодействовать, помогать ему расти и сами расти около него и получать удовольствие от своей жизни жизни у нас сейчас не такие уж длинные что такое 60 70 лет которые в среднем живет сейчас человечество это миг представляете и вот сколько там еще осталось нам да? давайте их, эти годы проживем счастливо и будем примером для других для окружающих пусть на нашей планете как можно больше будет счастливых женщин и мужчин обнимаю вас мои дорогие и увидимся в следующих видео пока пока!